Всем привет! Сегодня понедельник, со мной Аллаза Днепровская. Это значит, что магия по облегчению наших понедельников и других частей нашей жизни продолжается. Ты знаешь, Игорь, я не могу не заметить. Привет, привет тебе, привет всем. Как ты сказал слово облегчение части тела. И это сразу, знаешь ли, я сказал части попросту. жизни. Я сказал части жизни. А у меня, жизни. Да, а вас Сразу пошли образы про облегчение. Так вот, я про легкость или про облегчение. Но на самом деле смеюсь. Конечно, мы с Игорем затеяли эти передачи как раз для того, чтобы нам стало с вами всем нам было легче, да, и нашему нашей жизни и нашим частям тела, чтобы было легче. Ну что ж, давайте да, начинаем с кванта. Да. Начинаем с кванта. Он как раз задает нам Тему он задает нам, тон нашей определяет встречи. Определяет часть, определяет часть тела и часть везде. Определяет часть, которую мы будем рассматривать. Ну что? Та да да лист, лист, лист, лист, вот, да да Там листаем, листаем, вот сюда. И у нас точно про части тела, понимаешь? Вот как мы всегда с тобой про поток прям, да? Чет, четенько выстроен поток. Угу. Рождение. Интересно. Такой квад, как рождение. На самом деле, в об, образы у меня, как у женщины, которая два раза рожала детей... Четенькие, да, я только родила, и вот это состояние вау, восторга, и глядя и на это чудо. облегчение <с точно, Причем поправилась на 10 килограмм, похудела сразу на 12, так у меня было, по крайней мере, в моей жизни, в общем, рождение – это самое чудесное из всех чудес то, что нужно сегодня. Э, точно, и человек рождается дважды, второй раз, когда влюбляется в собственную жизнь. И для меня, знаешь, всегда рождение было э, в таких двух ракурсах. А, ну, да, конечно, рождение, как чудо рождения людей, да, дети, рождение, и всегда-всегда я понимала, что мы все время, э, особенно женщины, мы все время беременные, беременные проектами, делами, какими-то списками, и вот он, еще одно дитя, да, их у меня целая куча, всякие коучинг-карты, лидербук, бук коучинг, всякие разные коучинг-фишки, трансформационная игра и жизнь. Любой, любой мой тренинг, любые мои проекты, я тоже ими была беременна. И... Коуч, коуч помогает причем и родить, и забеременеть, заметьте. Это правда. И э, твой традиционный вопрос мне, а как это связано, Алла, с коучингом? Точно, ты сам э, уже ответил. Действительно, в процессе коучинга <coughs> наши клиенты, они и беременеют, и рождают, да? э, Иногда они определяют, что уже давно беременны э, какими-то целями, идеями, какими э, чем-то, что они пока еще не воплотили, но благодаря контакту с коучем как раз вот выстраивается узнаешь, план. Да, и выстраивается план, как рожаем, да, да. домашние или роды, или в больнице, с акушеркой или без, в воде или без. Ну, то есть, вот, конечно, это метафора, но на самом деле... Процесс коучинга можно сравнить с процессом рождения. А, а с чем приходят? Вот, э, Все-таки приходят, не так часто приходят с конкретным там, проектом, да, желанием что-то делать. С чем приходят? Если брать статистически, ты-то знаешь, чем приходят к тебе, правда? Но Надо у быть. меня есть возможность наблюдать разные сессии благодаря коучинг-школе, где я наблюдаю во время калейдоскопов клиентов, когда коучи... Э, как на кредоскопе один за другим проводят сессии. И мы видим клиентов не из группы и можем собрать некую статистику. Uh -huh. Так вот, по статистике, которую мы собираем уже пару лет, примерно 80-90% людей приходят с темой э, дела, uh -huh. деятельность, призвание, предназначение. Я хочу делать то, что мне нравится, я хочу работу в удовольствие, я хочу... Э, осмысленно, я хочу быть вкладом, я хочу делать что-то важное, я хочу определить сферу. Вот такие запросы. Остальные вот эти процентов 20 – это про отношения чаще всего это отношения в семье, чаще всего между партнерами, чуть меньше между родительско-детские отношения или с детьми, или со своими родителями. И, и отношения с собой. Контакт с собой, больше времени на себя, уверенность, самооценка, самоценность, Вот э, все вопросы, связанные с собой. Вот это самые распространенные. И тогда акт рождения – это что? В результате коучинг-сессии с такими запросами? Акт рождения – это чаще всего новое состояние, из которого хочется бежать, делать, и ты наверняка тоже помнишь, как клиент уже сидит, и у него такое нетерпение, я уже готов скачать и делать, уже, уже хочу. Вот, состояние – это тоже то, чего не было. Это тоже важно – родить такое состояние. И план действий, да, какие-то определенные шаги, которые может сделать наш клиент – Буквально выйдя за пределы то ли виртуальной комнаты, то ли, то ли реальной комнаты, в которой происходит содействие коучинговое такое сотворчество. Другими словами, это нечто, что есть у клиента внутри, в виде смены состояния или ощущения в теле, там не знаю, приподнятость, расправленные крылья. Вот как будто бы я э, расправил что-то, как будто груз с плечей Скоритая снял. Скоритая легкость. Да, да, да, и тоже про легкость. Очень часто мне клиенты говорят, как будто груз с плечей ушел, как будто легче мне стало. Э, и что-то вовне. Это как раз те действия, которые собирается клиент реализовывать. Рождается ну, какое-то всего... действие, какое-то какое решение, да, которое потом да. воплощается в жизни. Отлично, тогда э, давайте какой-то лайфхак коучинговый. Да, чтобы, чтобы у наших зрителей на этой неделе точно что-то родилось. Чтобы легче было рожать. На самом деле их великое множество. но, Наверное, самый, самый такой э, тот, который сейчас мне приходит в голову, это э, расстояние между хочу и делаю э, не пропасть, а Шаги, да? между хочу и делаю, не пропасть, а шаги. Вот сократить это расстояние, сократить это расстояние. Довольно часто клиенты говорят, я знаю, что делать, но не делаю. И тогда я спрашиваю, и чего, интересно, вы ждете от меня? Да? нежно так, пока нежно, да. Иногда можно прям провокационно более, если клиент крепкий, и Я могу даже сказать, позволите, я вам, вас сейчас спровоцирую. Да? Иногда, в общем, даже и не спрашиваю. И говорю, на что вы рассчитываете? Да? Ну, то есть по-разному это можно делать. И если действительно свое внимание направить на то, чтобы между знаю и делаю не было расстояния, я знаю, что, я, ну, что делать, и я делаю. То действительно, родить будет легче. Потому что очень много энергии люди тратят на то, чтобы эту пропасть преодолевать. самобичеванием, вот э, работай над собой. Надо работать над собой, чтобы сделать этот шаг. Да надо его просто сделать. Лайфхак. Знаете, что делать? Делайте. Не знаете, что делать? Делайте хоть что-то, но не то, что раньше. Вот так звучит лайфхак сегодняшнего Класс. дня для Класс. облегчения ваших родов. Давайте теперь э, воспользуемся э, помощью наших карт. Какую откроем колоду? Давай откроем, откроем, давай откроем. Э, ну, раз мы прямо сегодня много-много-много пролег, как, давай откроем сразу же тогда класснючую, где много ресурса. Так, сейчас. Поделиться. И давай сделаем опять. Так. Опять. Так, я зачитала, Что... да? Ага, давай. Что мне не нравится в себе? Чем я недовольна? Ой, как интересно, ага. да? В ресурсной колоде вдруг такой вопрос. И чем он ресурсный, правда? А я вам скажу, друзья, у меня как раз, э, если говорить про следующую неделю, твой коронный вопрос мне, Алла, что у тебя на следующей неделе? Вот э, в преддверии этого вопроса я уже могу отвечать. На следующей неделе у меня будет второй модуль моей программы трехмодульной «Эмоциональный интеллект». Uh -huh. И она посвящена самооценке, мотивации и самоценности. Так вот, за счет чего... Переведите, вот, на сейчас, сейчас, конечно. За счет чего повышается наша самооценка? И она становится адекватной. Адекватная самооценка позволяет э, не, э, не сравнивать себя с другими, не бояться осуждения, э, выбирать легко э, то, что близко тебе, а не то, что может понравиться другим и должно ты что-то должен делать. Ну, в общем, э, такая важная часть нашей жизни. И когда адекватная самооценка, то э, тогда мотивация прям включается на что-то. Ну и э, самооценка адекватная, когда есть самоценность, когда мы себя ценим и принимаем целиком. Так вот, э, когда мы находим, что в себе не нравится, это радость и счастье, потому что это единственный путь стать целостным. Мы, как правило, любим себе то, что мы, нам нравится, и.. Не любим и даже отвергаем, и даже пытаемся скрыть за масочками, да, завуалировать и не показывать другим людям. Так вот, единственный путь к целостности и здоровой, адекватной самооценке – это принять свою тень. А наша тень – это как раз то, что нам себе не нравится. И в этом тренинге… Практически целый день посвящен принятию вот этой самой тени, выявлению, принятию, пошаговому, прямо бережному и легкому сопровождению, потому что это непросто. Люди годами в бессознательное убирают свою тень. И Жел пока желающие... мы ее не принимаем, мы не можем быть целостными. Желающие еще могут успеть или уже все, опоздали? Желающие могут успеть, даже на первый модуль, который у меня, ну, как бы, нет, на первый модуль не успеют. Он был до прошлой недели, знаешь, на первый никак. Разве что в записи купить, так тоже можно. И сейчас так делают. Вот, на этот точно можно успеть, потому что он начинается в пятницу, он будет в пятницу и в субботу, запись будет, если вдруг у кого-то нет цвета, то легко можно э, записи досмотреть. А знаете, какая у меня связка этой карты с нашим квантом? Подумайте а -а -а. о том, что рождается и состояние не нравится, э, я недовольна, и, и состояние, я, меня, э, я себе нравлюсь, и я довольна. Точно. Э, есть вероятность, что плоды будут разные. Абсолютно точно. И вот давай прямо сейчас покажу связочку с тем, что мы прямо до этого про лайфхак говорили. То же самое. Да? Получается, что не про лайфхак, а про, отвечая на твой вопрос, что получают наши клиенты. Угу. Я говорила, что они получают некое состояние внутри и некие шаги снаружи, которые они будут делать. Так вот, прямо карта в тему туда же. Это тоже говорит о том, что в нашем эфире сегодняшнем прям все связано, взаимосвязано. И Магия, зачем эти коучи? Магия и волшебство. Зачем эти коучи? Вот, <laughs> за тем, чтобы принимать себя целиком. А для того, чтобы принять, чем недовольны, надо найти это. Ну и, конечно, через картинку тоже что-то можно увидеть. Тогда правда случается волшебство, когда принимаешь себя целиком. Тогда ты цельный, тогда и цели, кстати, к слову сказать, слово цели, оно в корне слова цельный, да, цельный. У тебя, когда ты цельный, ты можешь поставить цели и из целого себя тогда что-то родить. Вот Помимо, помимо вашего тренинга по эмоциональному интеллекту, какие еще и возможности есть у людей пройти этот путь? От «не нравлюсь к себе, я собой недовольна или недоволен к, к этому состоянию». То есть это точно коучинг, да? Но тогда вопрос, как много, как долго нужно заниматься, работать с коучем, чтобы все-таки достичь этого состояния. Ресурсы. Ты знаешь, например, можно прямо на этой неделе, прямо сегодня попасть на мой, на мой курс, который называется «Старт в коучинге». Он в 7 часов по Киеву стартует прямо в понедельник, в день выхода нашего эфира. И за 5 мастерских не только побывать клиентом, но и научиться коучингу, и даже начать практиковать, понимаешь, подкачивая вот эту, ну, обрастая, вернее, выстраивая эту самую цельность постепенно, потому что ты сам знаешь, что обучался коучингу, что обучаться коучингу можно, будучи клиентом и коучем. И вот когда ты проходишь этот путь, будучи и клиентом, и коучем, то ты и себя исцеляешь, и выравниваешь, и делаешь цельным, целостным, и другим в этом помогаешь. Абсолютно. Так что точно. можно вместе со мной прямо на этой неделе начать осваивать коучинг. Сделать это очень... Э, ну, таким очень простым способом, потому что всего пять мастерских, и вы уже можете практиковать. И вам не так ну, легче точно, чем идти в большой курс, потому что хочется проверить, как работает, а вдруг это не мое. И вот эти сомнения точно все рассеиваются. И еще у меня на этой неделе продолжается курс развития личного бренда. Крутой курс, к которому можно присоединиться и на этой неделе в том числе, всего одну мастерскую, э, можно посмотреть записи и, и догнать всех остальных. Крутая, и, кстати, тоже про выстраивание вот этой вот самой цельности. Для того, чтобы проявлять себя и быть брендом, э, очень важно ее нарабатывать. Так что карта в тему. Имея эти навыки, вам легче будет рожать вашу деятельность в любой практически, по своему опыту знаю. А еще мы с тобой встретимся, потому что у нас Клуб на Клуб коучей, неделе... да, да, я жду. Клуб коучей, ты тоже являешься его частью. И у нас крутое занятие менторинг. Это когда кто-то из участников нашего клуба будет коучем, кто-то будет клиентом. И от меня и от Насти Паньковецкой коуч получит обратную связь, а клиент, у клиента есть возможность еще больше продвинуться, потому что мы всегда делимся щедро и задаем дополнительные вопросы. Такие встречи, точно могу подтвердить, делают, делают понедельники и те дни, когда они проходят легче, поэтому обязательно присоединяйтесь. И тогда, понимая, что наш квант это рождение, какие цели, да, можем поставить, какие наши зрители могут поставить на эту неделю, как это, возможно, связано с долгосрочными целями. Напоминаю, что лучше цели на неделю ставить из долгосрочных целей. Долгосрочные цели, ты знаешь, я получаю много писем от и своих выпускников и людей, которые знакомятся со мной через какие-то там, не знаю, вебинары, мастерские мой инстаграм-блог, фейсбук-блог и разные-разные-разные и, и другие каналы и пишут, Алла, не могу планировать долгосрочно. Что делать? Вы не можете планировать долгосрочно, потому что нет выстроенности и нет доверия Вселенной. Ну, подставьте вместо слова «вселенная», можете подставить «бог», «мир», творец, высшие силы, как хотите. Ситуация на фронтах. Да, да, да. Так вот, вот это доверие важно простраивать. И когда это доверие есть, тогда долгосрочные цели будут. Есть зачем жить. Найдите зачем жить, и тогда можно, потому что нас поддерживают долгосрочные цели. Это наше заявление в мир. Я продолжаю жить. Кстати говоря, развитие и в том числе и походы к коучам это тоже заявление в мир: я продолжаю жить. И это огромный прилив дофамина, гормона жизни, выдается прям большой порцией нам, когда мы развиваемся. Поэтому долгосрочная цель, пусть это будет, ну не знаю, цель на год. Кстати, в декабре традиционный квантовый скачок 2023 я Привет, тебя как своего партнера приглашаю на него спасибо. я каждый год провожу, провожу такой прямо ритуал такую мастерскую на целый день в этот раз это будет два раза в онлайне вот две даты будут и за эту мастерскую можно собрать силу года 2022 и буквально такой, не знаю, простроить мост в будущее в 23 год и такую прям дорогу увидеть туда. Кто не умеет ставить долгосрочные цели, приходите на этот квантовый скачок. Это очень важно, потому что это то, что нас поддерживает. На самом деле все равно, какие вы цели поставите на неделю, если вы не знаете, куда вам жить дальше. Эти цели на неделю, они выстраиваются из целей долгосрочных. Иначе это будут, ну, их тоже можно поставить, да, такие тактические шаги. Если пока нет долгосрочных, то можно, но они будут не совсем цели, они будут такие задачи. А цели все же, они произрастают из долгосрочных. Есть долгосрочные, и тогда я спрашиваю себя, а что мне на этой неделе сделать для того, чтобы я не знаю, быстрее и легче оказалась там, где я хочу, вот в, этом, в этих своих целях, там, не знаю, до конца 23-го года, например, там, да, или через 5 лет. Вот таким образом. И давайте что-то добавлю сюда. Такие коучинговые вопросы. Где возьмете мотивацию? Как справитесь с препятствиями? Я знаю, что сегодня, что и сегодня, и вчера... И, и, и в разные дни в Украине есть прилеты. И я знаю, что есть и плановое отключение света, и внеплановое отключение света. И это тоже как прилеты. И это все непросто, это все сбивает, это все как будто выбивает нас из седла ну, там, наших целей, в, в которых мы находимся. И как вы себя поддержите? Где возьмете ресурс? Как справитесь с этими трудностями? И лучше об этом подумать заранее. Не тогда, когда прилетело, а тогда, когда вы в спокойной обстановке, плюс-минус, да, в спокойной, и можете об этом подумать. Как я справлюсь с тем, что то-то, то-то будет? Это такая виртуальная подготовка. Я как будто бы готовлюсь к тому, что может произойти. И, кстати говоря, когда вы готовы, вероятность того, что это происходит, меньше. Ну и эмоциональное состояние у вас будет крепче. А мы уже с вами сегодня говорили. Чем крепче, спокойнее состояние, да, такое более тонусное, бодрое, азартное, наполненное, тем больше шансов реализовывать то, что вы запланировали. А как вы считаете, если мы попросим наших зрителей поделиться своими целями, если есть, да, или, по крайней мере, поделиться нынешним состоянием, да, сомнений или, или о чем мысли, напишут или нет? Как вы считаете, от это зависит? Ты знаешь, судя по тому, как я сейчас провожу вебинары, поддерживающие встречи, люди делятся тогда, когда есть вот какое-то такое интимное пространство, близости. Угу. Насколько оно есть на YouTube-канале, когда они смотрят нас, я пока не знаю. И, конечно же, то, что это могут прочитать другие люди, это может быть ну, неким таким препятствием. С другой стороны, я могу сказать вот что. Когда мы делимся своими сомнениями, препятствиями, э, своими болями, своими внутренними э, войнами, да, демонами, которые у нас у всех есть, когда мы делимся своими целями, как заявлениями в мир, все это э, помогает нам двигаться и помогает другим людям. Потому что правда... Мы разные, но запросы, наши боли, наши препятствия и наши цели одинаковые. Мы все проходим примерно одинаковый путь. Мы все хотим быть счастливыми, чтобы у нас были хорошие отношения, крепкие семьи, чтобы у нас было дело, которое нам по душе и приносило нам достойный доход. Мы все хотим здоровья, мы все хотим одного и того же. И препятствия одинаковые. Нет времени, там, не знаю... Лень, наверное, сейчас все реже, слава Богу, не хватает ресурсов каких-то, да? не хватает осознанности, не хватает, не хватает смыслов, да? вот, вот, вот какие-то они одинаковые, и поэтому нечего скрывать, друзья, делитесь, вы таким образом поможете не только себе, но и другим людям. Другие почитают, скажут, фух, слава богу, я не один такой, мне легче стало. И это тогда всего лишь то, что вы поделились, может, ну не знаю, знаете, как спасаешь одного, спасаются тысячи. Это правда так. А то, что вы кому-то можете не понравиться, и без того, что вы напишете, будет точно, вы точно кому-то не нравитесь сейчас и можете не понравиться дальше, как и я, как и Игорь. Это нормально. Это нормально. Мы не должны всем нравиться. Мы такие, какие мы есть. Но когда вы являетесь собой, тогда... Кстати, деньги приходят только на нашу настоящесть. Деньги не приходят, когда мы в масочке. Они знают, куда стучаться. Они стучатся в масочку. А это не вы. Станьте с собой, да, будьте искренними, открытыми, и тогда и денежный поток тоже вольется в вашу жизнь. Прекрасный тост, оно, как всегда. На этой оптимистической ноте э, да, зарождение очередного выпу очередной выпуск э, «Легких понедельников» произошел, э, с чем я всех нас поздравляю. И до встречи через неделю. До нового легкого Подписывайтесь на наши каналы «Видеоконсультант» и «Алла Заднепровская». И пишите нам вопросы, делитесь с собой. Мы каждый раз, смотря на вашу реакцию, мы отслеживаем, сколько, сколько, кто нас смотрит, сколько вы задерживаетесь. Записываем каждую реакций. фамилию. Да, всех поименно. поименно. Вот. И, и радуемся тому, что вас становится больше. Пишите нам, пожалуйста. И до следующего понедельника. Спасибо. Всем пока. Спасибо. Благодарим.